Ребята, с вами я Кини Офер. О май, опять танки. В этот раз уже пятый уровень. Просто почему? Как я это сделал? А, обычно я просто буду качать американцев и все. Ладно, поехали. Кстати, я хочу сразу сказать, почему нет интро. Подумал, что это того это бесполезно, поэтому так вот. Ладно, крутой музон или не крутой, ну или что он пишет, какой музон. Я не Мне будет интересно читать, какой музон. Уже... Я его всегда... Ой-ой-ой, чего за у меня за ник? Кстати, обращаю внимание на никней в прошлом ролике. Объясню для тех, кто... Блин, ну попал. Объясню для тех, чтобы вы не подумали, что я его... Какой-то тибил. Тут один. Ты это вот этот. Я просто того не знал, чем мне делать, я решил скачать танки. Но и то, что я играю в основном на СНГ-пространстве. Или не только на телефоне, я еще на компьютере играю. И он топ просто вот это того. Я играл на СНГ регионе. На! Ха! Блин, на меня то сегодня у чу чуточку не везет. То, что не играл в танки два часа. Эй, чё? Ой-ой-ой! Бью налево! Ты чё, дебил, что ли? Такие люди бывают, дебилы! Все, что не обращайся, это все что-нибудь к своей аудитории. Аудитория мне и так маленькая, всего 105 подписчиков на данный момент времени. Кстати, спасибо вам за это. Потому что мне уже не Блин, а маску не пробил. Ладно. Ой-ой-ой, вс, мне конец. А нет, не конец. У меня вот 25 хп осталось. Помогите же! Пинг! О май, гад. Что? Пинг 66. о моё! Думаю... Отпагался, разлагался. Не, Не лучше комнату выбрал. Где -мо по крайней мере одна из самых тихих да это Wi-Fi, и вот wi две тысячи лет М -м -м. доходит две тысячи лет я тебя понял расслабляться не надо из то, того что ты пытался все, вы проиграли. Чекайте, сейчас мы проиграем. А, возможно, и не проиграем. А, возможно, и проиграем. Так что, чекайте. Ой-ой. Задний -ой. ход, задний ход, задний ход. Ладно, это будет дело временем. А уже 4 минуты. Так вот, и еще на кризисле пойдем. Да, что за ник у меня? Ну, я как уже говорил. А для тех, кто глухой, говорю еще раз. Из-за дурости я это сделал. Мне тупо поприкалываться над европейцами хочется. Хотелось. Вот поэтому я создал такой ник. Ладно, забудем. Но хочется, главное, поиграть. Тот ник, который я сейчас... Тот аккаунт, на котором я играю, это того. Это Европа. Также есть другой аккаунт. Ну, в общем, напишите в комментариях, кто хочет поиграть. Ну и все нормально. Э-не. А, -а, -а, -а, -а. а, этому по барабану вообще.. Ему, Ему башню снесли. Хотите. Ай-яй-яй-яй. На! Боевая задача выполнена! Ура! <свы> <свы> да, я дебил. Говорю <свы> себе, что я не отупел за лето лет, За это лето. А, в итоге отупел. Ладно. Бывает. Бля. Ненавижу эту игру! Как и большие танки, собственно, ненавижу! Я и большие Блиц ненавижу из-за того, что тут дебильная комьюнити! Нет, Дурачок! Гад! Арнольд Шварценеггер, это делают. Давай, давай, давай, давай выходи. Не! Уже 7 минут идет. Как быстро летит время, не замечали? 14 августа по скоро школу. Ладно. Никогда не понимал, можно ли играть. Никогда не понимал, можно ли вообще походить в школу или нет. Кто не любит, кто не любит школу, ставьте лайк. Сейчас буду копить бустеры полковник бустеренка того полковников бустеренков очень много ладно всем спасибо за просмотр подписка колокольчик уже на новые видео на канале кинеофер всем спасибо за просмотр всем